Долгое время считалось, что Соединенные Штаты Америки – это самая технологичная страна, где генерируется больше всего высокотехнологичных изобретений. Но в последние годы ситуация сложилась таким образом, что китайский рынок высоких технологий очень быстро развивался. Китайцы переняли многие технологии из Японии и США, адаптировали их под свои потребности и интегрировали в собственный гибридный продукт, который активно тиражируется на мировой рынок. Китай обладает огромным преимуществом перед Соединенными Штатами в плане наличия колоссальных производственных мощностей и колоссального количества рабочих рук. Причем рук достаточно дешевых, чтобы производить качественные товары по низким ценам. И Вот это преимущество колоссального Китая перед Соединенными Штатами приводит к тому, что самим американцам выгоднее купить продукт, произведенный в Китае, нежели американский аналог. Сумма внутреннего валового продукта Китая увеличилась на 3% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как экономика США сократилась почти на 33% в годовом выражении. Кроме того, юань укрепляется уже 8 недель подряд, что является самым продолжительным периодом роста с февраля 2018 года. Доллар же, в отличие от китайской валюты, в последнее время слабеет. Китай применял такой инструмент, как девальвация национальной валюты юаня. То есть китайское правительство делало юань немножко дешевле по отношению к американскому доллару, что создавало китайским производителям дополнительные преимущества на американском рынке. А американским производителям на китайском рынке, наоборот, создавало дополнительное ограничение. Торговая война приняла форму введения различных запретительных импортных пошлин. Сначала их начали вводить США, но Китай в свою очередь также ограничивал импорт китайских товаров и вводил пошлин на американские товары. Как говорят аналитики, все усилия Дональда Трампа разъединить экономику Китая и США приводят лишь к тому, что Китай становится более самодостаточным. Одной из целей войны со стороны американцев является перевод части производственных мощностей, которые в свое время были выведены из США в Китай, перевод их обратно на американскую территорию, чтобы создавать рабочие места на американской территории для американских граждан. Тем не менее, несмотря на все усилия, Производить в Китае все равно является более дешевым, более выгодным для всех крупнейших мировых компаний. Торговая война достигла определенного накала. На сегодняшний день она перерастает в экономические угрозы в адрес Китая от США. И более того, эти угрозы приобретают политический характер. Состоялось решение со стороны США о том, что дипломаты Китайской Народной Республики не могут проводить массовых мероприятий с участием американских граждан, если на это нет санкций государственных США. Китай после очередных санкций США планирует к концу этого года запустить в стране фонд внутреннего замещения. Он будет направлен на поддержку китайских компаний, которые пострадали от администрации Трампа. Кристина Надершина, Универньюз.